плохо видно за огромный какой-то салют я такого вообще никогда не видел он еще очень низко кстати и высоко и низко Ну да. Обалдеть. Подожди, а сегодня что за праздник? Ну, тут плохо видно на камере. Я снимаю. Обалдеть. Реально, нефть по 35 и все уже. Празднуем. Да ты просто... ты, Я не знаю, ты потом на видео посмотришь, просто обалдеть. А, как будто одновременно, не знаю, несколько городских салютов. Обалдеть, там точно все в порядке или это что-то взрывается? салют обычно чуть в другом месте. Что-то ненормально, мне кажется, он низко и высоко. Все закончилось. Но это уже все, это остатки. Обалдеть.